У нас уже есть два видео, в которых мы рассказывали, как переехать, например, в Перу и как переехать в Сербию. Сегодня мы расскажем про Черногорию, особенности этой страны и как же получить там ВНЖ. Вы на канале Turkey Space, меня зовут Олеся. Я Владимир. Погнали. До 2006 года Черногория состояла в Государственном союзе Сербии и Черногории. С 2010 года она приобрела официальный статус кандидата в члены Евросоюза. И с 2017 года она является страной-членом НАТО. Страна является частью Балканского полуострова. С запада омывается Адриатическим морем, имеет сухопутные границы с Хорватией на западе, Боснией и Герцеговини на севере-западе сербией на северо-востоке, частично признана республикой Косово на востоке и Албанией на юго-востоке. Крупнейшие города Черногория – это Подгорица, э, этот же город и столица. Никшич, э, Плевля, Биле, Поле, э, Херцег, Нови. Страна маленькая, на 2021 год э, население составляет всего 619 тысяч. Валюта евро. Система правления – парламентская республика. Сменяемый президент, но последний, по сути, правит с 1991 -го года, с небольшими перерывами. 60% территории покрыто хвойными лесами, что, конечно, круто, когда в стране так много природы. Расскажи про климат. Да, климат в Черногории умеренный, зима теплая и влажная, а лето комфортное и сухое. В зависимости от региона температуры времен года она колеблется, как, например, в горных районах страны средняя температура в январе от 5 до плюс двух градусов, а в июле от 14 до 20. Но вот на береговой линии средняя температуры января варьируется от 5 8 градусов, а летом плюс 26. Плюс 26. Такая комфортненькая температура, прямо вот. Угу. Счет. Основу населения страны составляют черногорцы в размере 43%. Остальной же состав представлен сербами, босницами, албанцами, хорватами, цыганами, югославой и другие совсем уже малочисленные народности. Религия в стране представлена православием, исламом и католицизмом. Официальный язык Черногорский. Но тем, кто знает сербский, будет и черногорский, так как языки сильно схожи между собой. И все, кто учил этот язык, говорят, что учить его несложно. Экономика в стране рыночная, годовая инфляция не превышает 0,9%, с хорошими темпами развития. Уровень жизни в стране показывает стремление к общеевропейским стандартам. Почему мы говорим о «показывает», Они а являются европейскими стандартами, мы расскажем дальше. Транспортная инфраструктура, как городская, так и междугородняя, развита хорошо. Есть два аэропорта и регулярные рейсы по разным направлениям. В стране безопасно, а также тихо, спокойно, и многие даже говорят, что чересчур. Законодательно в стране запрещена дискриминация, в том числе и по ориентации. Однополые браки не разрешены, но можно регистрировать однополые партнерства. Страна хочет войти в Евросоюз, поэтому законодательство старается подтянуть до европейского уровня. В целом с правами человека в стране неплохо, однако вызывает подозрение президент, который уж слишком долго занимает свое место. Цены на недвижимость в стране низкие. Медицина не очень развита, большинство ездит лечиться в соседние страны – Сербия, Хорватия. Трудно доступны узкие специалисты и сложные диагностические мероприятия в одном городе. Если нужен, например, не терапевт, а кардиолог или гастроэнтеролог, ну или какой-то другой узкоспециализированный врач, то придется ехать в соседний город, где специалист есть наличие. Образование также не является сильной стороной страны. Есть один единственный вуз с 19 факультетами. Большая часть выпускников школ едут поступать в вузы других стран, а именно стран Евросоюза. Садиков и школ в стране достаточно, но качество образования не самое высокое. Ну и с работой в стране плохо. Трудоустроиться маловероятно, так как рынок труда тут вот очень уж узкий. Но зато отношение местных жителей к приезжающим оно приветливое и очень дружелюбное, что компенсирует несколько. Цены на продукты, одежду и аренду, они относительно недорогие. Ниже, чем в больших городах России, Украины и Белоруссии, но выше, чем в Турции. Цена на аренду жилья составляет около 500-600 долларов за квартиру 2 плюс 1 не в столице. В столице такая же стоит около 700 долларов. В прибрежных районах уже выше 700 долларов. Часто просят оплатить аренду сразу за 6 месяцев проживания. И, кстати, за услуги риэлтора в Черногории платят собственные квартиры. Интернет в стране дорогой. И есть сообщения от живущих там, что в некоторых городах он медленный. А теперь я расскажу вам особенности жизни в Черногории. Киль жизни черногорцев полако, что переводится как тихо-медленно. Типа как если знаете в Таиланде сабай-сабай. Вообще никто никуда не торопится. Все и все вокруг опаздывают и опаздывает. Городские автобусы опаздывают, несмотря на расписание. Такси опаздывают, доставка опаздывает. Мастер по вызову на дом приходит без инструментов и потом еще ходит несколько дней. То есть жизнь в любом городе, она больше напоминает сельскую. С людьми, с простыми базовыми потребностями, без всякого витринного шика. Поэтому ассортимент предлагаемых товаров и услуг во всей стране очень скудный. Там рестораны и кафе, национальной кухни... Похожими меню в каждом. Можно отыскать ресторанчик азиатской кухни, но далеко не в каждом городе. Нет там ни Макдональдса, ни КФС, ни Бургер Кинга, ни Старбакса. Хотя слышали, что вот ожидают открытие первого в стране Бургер Кинга. Обычно в городе имеется один торговый центр со стандартным набором общеизвестных европейских мар. А вот в столице аж два торговых центра. Но если вам нужно купить какую-то технику, ноутбук, планшет, не абы какие, а вот конкретные, то э, придется ехать в соседнюю страну, например, в Хорватию, как многие делают местные. И так с большинством высокотехнологичных товаров или модных новинок одежды и обуви. Народ там живет больше консервативный, без запроса на цифровизацию. Поэтому и с онлайн-услугами там тоже все сложно. Все находится в зачаточном состоянии. И это все сложно развивать, так как у самого населения нет на это никакого запроса. Все привыкли по старинке. Жить без технологий. В квартирах и домах нет центрального отопления и центрального горячего водоснабжения. Поэтому все пользуются водогреями. А зимой греются кондиционером и электрообогревателями. И как следствие, в помещениях плесень нередкая гостья. Коммунальные платежи высокие, выше, чем в Турции. Банковские карты открыть гражданам РФ э, — тот еще квест, так как при виде паспорта РФ сразу же отказывают в обслуживании. В этом случае необходимо получить разрешение директора банка, собрав для этого целую кипу бумаг, и оплатить, ну там, типа пошлины около 200 евро. Поэтому с банковской картой придется потрепать себе нервы. Ну, либо там есть какая-нибудь лазейка, которую мы не знаем. Если ты знаешь, напиши об этом в комментариях. Но есть еще сообщения о проблеме с картами черногорских банков. Черногорские банки отказываются принимать международные платежи у компаний, открытых не гражданами, в том числе и платежи от Google AdSense. ВНЖ можно получить несколькими способами. Но многие первое время визы ранят. Каждые 30 дней катаясь в соседнюю Боснию или Сербию. Гражданам Украины вообще 90 дней можно жить без визы. ВНЖ можно получить при трудоустройстве на основании оффера от нанимателя или если поступите в ВУЗ Черногории Единственный. и, естественно, при покупке жилой недвижимости. Порога входа нет, можно купить за любую сумму. Главное, чтобы жилье подходило для проживания и на основании собственности податься на ВНЖ, предоставив при этом сведения о своей платежеспособности. Требуют показать наличие 3650 евро на счету на каждого члена семьи эти средства рассчитаны на год пребывания в стране то есть это получается 10 евро в день. также я нашла информацию что в требуемом списке документов для фнж по недвижимости в пункте предоставить договор купли-продажи и через эпиту указано или долгосрочный договор аренды квартиры в черногории это нужно прям вот прицельно уточнять на месте, но как я поняла, что оформить ВНЖ можно и при аренде квартиры на год, учитывая такую формулировку. Поправьте меня в комментариях, как это или нет. Самый часто используемый способ получения ВНЖ среди приезжающих пожить – это регистрация любой фирмы или компании. Уставной капитал, требуемый условиями, это 1 евро. И в течение двух лет компания может не приносить прибыль. Главное, заполнять все налоговые формы и вовремя отправлять их в налоговые органы. Даже если там одни нули. Разница между всеми этими ВНЖ в том, что при покупке или аренде недвижимости вы не получаете право на бесплатную медицинскую помощь. Что странно, при покупке недвижимости особенно. В то время как при других видах ВНЖ получаете такое право. Через 5 лет жизни на ВНЖ можно претендовать на ПМЖ, а через 10 лет на гражданство. Но, по общим сведениям, власти страны совсем неохотно дают ПМЖ, а гражданство так и тем более. Из Турции добраться до страны довольно-таки легко. Самолет из Стамбула летит 2,5 часа и цена составляет от 2,5 до 7,5 тысяч лир. Еще есть и автобус, который едет 21 час и цена билета от 65 до 1200 лир. Итак... Резюмируйте. Сначала хотели разделить плюсы и минусы страны, но нам показалось, что это как-то нечестно так уж разделять. У каждого минусы и плюсы могут быть свои, поэтому лишь резюмируем по имеющимся фактам. Страна очень маленькая. Архитектура, стиль жизни, ассортимент товаров и услуг, а общий запрос местных жителей больше напоминает сельскую жизнь но все же может стать промежуточным вариантом на вашем пути, учитывая относительную легкость легализации в стране. Подпишитесь на канал, чтобы не пропустить полезное видео, нажмите колокольчик и ставьте лайки. Если возникли какие-то вопросы, которые мы не осветили в процессе видео по этой стране, напишите они в комментариях, мы найдем информацию и ответим вам. Обратная связь также, возможно, через почту, указанную под видео. При желании вы всегда можете воспользоваться функцией Суперспасибо, чтобы поддержать наш канал. А также под видео есть наш сайт, куда можно обратиться с вопросами с помощью об аренде квартиры в Турции. Обняли-подняли и немножечко хрустнули, что было приятно. Всем пока. До свидания.